Рассмотрим схему электрохимической коррозии медной пластинки с алюминиевой заклепкой. В качестве электролита используем обычную воду, в которой за счет процесса самодиссоциации присутствуют протоны и гидроксид ионы. Поместим пластинку в воду. С течением времени с медной части пластинки начинает выделяться газ. Рассмотрим этот процесс на атомном уровне. В присутствии электролитов один участок сплава играет роль катода, другой анода. Атом алюминия отдает два электрона электронопластинки, превращается в катион алюминия с зарядом 3+, и переходит в раствор. Алюминий окисляется. Свободные электроны перемещаются в медную часть пластинки. Как мы уже отмечали. В электролите присутствуют протоны. При соприкосновении протонов с медной частью пластинки они принимают свободные электроны и превращаются в нейтральные атомы водорода. Два атома водорода объединяются в молекулу. Записываем уравнение полуреакции, учитывая процесс диссоциации воды. В результате электрохимической коррозии в раствор попадают ионы алюминия. А с поверхности медной пластинки выделяется газообразный водород.